Для регулировки сидения следует до конца нажать педаль сцепления, покрепче ухватиться за руль и подвигать сидение вперед-назад, так чтобы в подколенной впадине левой ноги получился угол около 120 градусов. Для регулировки спинки сидения надо левой рукой найти соответствующий рычаг и, изменяя наклон спинки, добиться угла около 120 градусов в локтевом суставе правой руки.